Свет мое луны убиты мысли дико просят на мысли ошибутся а твоя жопа Нигде на носок был убитый нам бы нечаянно Ты помер, ползай пока живу Пока не палю второй Мои мысли просят, твои мысли просят так, Давай без фанту курить, а не беги работы Ага, белый безработный мир Я буду бежать Вдохать, хочу сейчас Тихий плентин Тихо как в тумане не Беларад Джамнавский, Дикиларада, Порже Дипазиту,